Прекрасная песня Юрия Лореса. Буквально четыре дня назад был «Яблочный спас». Песня так и называется «Яблони спас». Не так закат горит, Листва не так густа, Так овсе говорит, Устами о Вкусит птиц многоголосия И небо смотрит вниз глазами осени И мы в тот день и час спустились с облака На яблоневый вкусили меня. Повторял, как плоть твоя вкусна, И Бог нас потерял в объятиях августа. Звезды в том году. спас, что не просим мы. Господь глядит на нас глазами. Голосия, и небо смотрит вниз Глазами осени.